какие энергии вам принесет месяц май начнется он с того, что плутон повернется в ретроградное движение где он тут у нас потерялся где, где, где, вот он, он и он для вас будет находиться в третьем доме это ближайшие контакты ну хорошо посмотрим дальше 4-5 состоится благоприятные аспекты интересные которые могут вас порадовать между Венерой это значит смотрите ваши партнеры ваша любовь дети и семья вот, вот эти вот темы они участники этих сфер жизни принесут вам какую-то определенную радость доставят большое удовольствие также 5 числа состоится полнолуние в Скорпионе, что может пробудить страсть, могут, может вывести на поверхность различные обиды. Для вас это 12 дом. Ну, главное, не замыкайте в себе, а то еще там сядете себе, что-то придумайте, какая-то там депрессия на вас нападет, обида. Не, не конфликтуйте. Помните, что один-два дня и все изменится. Это все Луна, это не вы. 7 мая. Венера перейдет в Рак Рак это для вас Тема связанная с финансами других людей С деньгами вашего партнера И учитывая, что там будет идти Венера А Венера денежки любит То это может указывать на улучшение материального положения Улучшение не просто материального положения А улучшение, увеличение дохода вашего партнера Ну и соответственно вам от этого будет радостно Правильно? С 10 по 19 Меркурий, планета, которая отвечает за дороги, за путешествия, за различные коммуникации, она будет находиться в благоприятном аспекте к Венере и к Сатурну. Ну, что еще может быть лучше? Сатурн в вашем доме семьи. Венера в доме денег вашего партнера А это говорит о том, что ваше благосостояние будет только улучшаться, увеличиваться Что вас, несомненно, очень сильно порадует с, да, у кого есть проблемы по здоровью или по работе То здесь есть указания на благоприятные решения Но опять же, тех проблем, которые решаемы То есть если там есть уже что-то такое, что ну, не неисправимо То это уже никак не исправить Но улучшение хотя бы общего самочувствия Ну да, может быть действительно Ну и при условии, что для этого что-то кто-то что-то делает, само по себе оно ничего не изменится. С, с, ну, с 15-го Меркурий становится директным, прямым. И для тех, кого интересует работа, дела пойдут быстрее, можно в этот период трудоустраиваться, искать себе что-то новенькое, улучшать свои привычные условия труда. Кстати, по узлам, которые уже скоро выходят из сети лет скорпион получается, что значит, вы уже должны были определиться четко уже до сегодняшнего времени со сферой своей дальнейшей деятельности. Это то, это ваша наработка, то, что вы можете получить, должны были получить и от чего отойти, от каких-то страхов, от каких-то заблуждений, чего-то такого скрытого и неявного. С 16-го также. Давайте я поверну. Юпитер переходит в знак Зодиака Телец. Телец, опять же, это ваша работа. Вы знаете, вам было бы благоприятно выйти на работу в ближайший год, потому что именно в это время может вырасти количество ваших клиентов, увеличится ваши обязанности. И будет возможность по Тельцу. Телец у нас очень плодотворный знак, значительно... Как-то обновить свою рабочую базу, улучшить взаимоотношения с коллективом. Коллектив может быть тоже достаточно крупным, таким большим. Много работы, много работы ожидается. И смотрите, получается, поскольку у нас Телец управляется Венерой, значит здесь Юпитер в гостях у Венеры. Юпитер все расширяет, расширяет Венеру. Что? Деньги, деньги. Вам бы, конечно, да, поработать то Было бы очень неплохо а По здоровью тоже, кстати, может что-то расширить Но в худшем случае это рост как, ну, каких-то опухолей, не дай бог А в лучшем это выздоровление Но все зависит от того, как вы выполнили свою кармическую да, задачу По узлам Да, еще и по северному узлу в шестом доме То вам нужно было последнее время, ну, годы Год или два, полтора, я не помню, сколько там эти узлы шли, по-моему, полтора. Нужно было максимально заниматься собой, своим здоровьем. Все дело для того, чтобы чувствовать себя полноценно в обществе. А так, конечно, да, есть шанс улучшить взаимоотношения со своими сослуживцами. Хорошо. Но тут еще есть такой нюанс, вы знаете Юпитер в Тельце, он если находится у человека В карте, он может ему давать такую, знаете Прижимистость, вот, ну как бы Жадность, поэтому Могут быть И такие тоже типа да. в вашем окружении С 19-го В Тельце, благоприятное время Для начала любых финансовых операций 20 числа Марс переходит в Лев Смотрим, где наш Лев, вернее, ваш в 9 доме. Значит, усиливается какое-то воздействие из-за границы с людьми издалека, взаимодействие с ними. Но, смотрите, с 19 по 23 вот этот вот квадрат, сам по себе, этот аспект, он достаточно напряженный будет для всех. Для вас лично эта ось будет связана с поездками. Во-первых, неблагоприятное время для того, чтобы водить машину, для любых поездок, для переездов, для путешествий, опасности для жизни, для здоровья. На несколько дней все отложите. Никуда особо не передвигайтесь. Теперь с 21 солнце переходит близнецы и 25-26 очень интересный будет аспект от Венеры к Урану, который говорит о том, что вас ждет либо выздоровление, либо удачное трудоустройство, либо получение какой-то финансовой награды за проделанную работу. Ну, надеюсь, что конец месяца вас порадует. Желаю вам благоприятного мая. Кому было интересно, пожалуйста, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.